О, мы в эфире. Все, всем привет, дорогие друзья. Ожидания зрителей. Два человека. Отлично, отлично, отлично. Так, все. Мы начали. Заходим. Итак. Что я вам хочу сказать? Ой, не то я сделал. Сейчас, секунду. Так. Модераторы, зачем мне модераторы нужны? Вот и чат. Так, так, э, и вот. так мы сделаем, чатик настроим, что-то я забыл про чат, как всегда я про него забываю. Итак, у нас сегодня конвой. Конвой у нас сегодня будет наш собственный 77 центр. Если кто хочет зайти, посмотреть, поиграть, он будет открытый. Так, ограничение только скорости мы выключим. Включение столкновения при нахождении меню. Так, включить столкновение туда-сюда. Все, все нормально. 8 человек. Все, мы создаем конвой. Создать конвой. Так. ОК. окей. Блин. Так, описание туда-сюда. Выключить. Подтвердить. Так, пароль не нужен. Друзья, в Steam. Так, максимально игроков. Включить трафик. Да-да-да. Применить. Сегодня мы с вами. Поедем и покатаемся. выносим грузики хорошенькие. Uh, у нас качество 2к так что будет отлично у меня просто нереальный нереальное скание, она выглядит очень хорошо так что у нас что у нас здесь такое вот так вот вот так у нас все выглядит так Посмотрите какая, посмотрите какая машинка прекрасна. Так, мне теперь бы найти... Включите стояночный тормоз. Я же отключил стояночный тормоз. А что, мне на руле ничего не назначено? Так, это и назначено. Это назначено. Где стояночный тормоз? На руле не назначен стояночный тормоз. Это... О! А, ну это понятно, это пробел. Значит, сейчас переходим на руле, назначаем стояночный тормоз. Все назначаем, чтобы было у нас идеально. Идеально. Так сейчас мы сюда еще зайдем посмотрим что у нас тут так так так так так так так так спасибо за лайк огромное спасибо за лайк уже прям от души так значит заднехон газ на судах сжигания е а, так, Включить и отключить сжигание. Стояночный тормоз у нас будет вот это. А, торможение двигателем. Включить а, тормоз прицепа. Управление по осью. Заблокированный этап. Привет-привет. Заходи. Вокатаем. Аварийная сигнализация у нас на девяточку будет. Так, а, правый угол поворота, левый поворотник. Так, переключение головного света у нас на пятерочку. И нет дальних пар. Нафиг не надо. Проблескован маячок на восьмерку да вот на эту. Привет, Борис, привет. А, звуковой сигнал. будет на вот это так пневматический, о вот она вот это будет так световой сигнал текла будет на вот это пройс контроль будет на это привет Володь, привет нормально будет отлично вы как там все поживаете как дела володь слушай чего вов ну, ко мне на стрим вчера и поза-поза вчера зашел санек блин как же его фамилия на м как-то он тебя короче называл знаешь как приболел а ч ⁇ такое а чё ты приболел-то? Так. Он называл тебя, блин. <звы> я прикинь, забыл, как он тебя называл, блядь. Ну он тебя знает. Короче, чувак с клюшки работал в гибке. Ты его знаешь. Молчанов точно. <свы> Композитор, вот. Молчанов, он зашел ко мне. Мы с ним пообщались я охренел просто, что... Мы вообще в одном городе... Я на Клюшке сколько времени-то пробыл. Вообще просто капец. Так, следующий вид. Вид из кабины. Сделаем вот так. Молчанов, точно, санек Молчанов, блядь. Привет ему, передавай. Ну, он, может быть, тоже сейчас зайдет ко мне сюда смотреть направо так назад и вперед активность интер чуть чуть -чу -чу. да я уже понял что вы с ним дружите так рация обязательно рация я уже понял что вы с ним дружите просто я не ожидал что, ну вообще, что, может быть так. Так. Поехали. Проедемся. За грузом заедем. Так, вот это надо отключить теперь. Стараемся, короче, ехать по правилам, чтобы не нарушать никакие правила дорожного движения. Я сам удивлен был, по зачетно, зачетно. Просто, когда он зашел ко мне и мы начали что-то общаться, он говорит, у ни хрена контент, какой четкий, прикольно, типа того пообщаться туда-сюда. Я говорю, да ну конечно, по-любому прикольно. Ну и что-то мы с ним разговаривали, он оказывается на хлюшке жил, блядь. Я охренел просто, я просто охренел. Как будто, блин, это я, я прям это, попал, знаешь что, вот, в твой город, пришел обратно. Ну прям я был очень сильно удивлен. Ваван, а чё ты приболел? Не ковидом, случайно? Нормально все у тебя? На него как-то выездили ездили это в обьтина пустынь то туда? Да, да, он кайфанул от контента прям. А мне по кайфу, когда люди кайфуют от контента, я прям сам кайфую. горло что-то прихватило ну давай, давай лечись там всякие спрейчики, ч ч ч брызгай в рот и будет все четко сегодня, видишь, все, сегодня пара слабончику на стримчик запустил чисто покататься нахуй. мне просто надо найти груз какой-нибудь, чтоб я взял и поехал здесь у нас да сейчас грузик будет какой-то походу да да да вот здесь есть что-то здесь есть так не езди еще сейчас А чё это? А, ты поедешь в Георгию да? Блин, 2300 километров. Неохота так далеко ехать-то. А, тут по местности поменяешь, я тебя понял. Ну, куда приятней. Так, ну давайте мы из Германии в Швейцарию поедем, да? Получается, у нас а, а, Кассель и в Женеву, короче, мы поедем. Давайте возьмемся, да, прокатимся. Может быть, кто-нибудь зарулит на этот. А, а. Так, где наша загрузка? Вон там наша загрузка. Туда, наверное, жопой надо, сейчас будет заезжать, да? Ну, арест не кидали, но грозились кинуть. Я успевал все оплатить. А так нет, нормально, ничего не кидали. Так, я не заеду сюда. Понятно. Спасибо Вован, спасибо, а, ты давай-то выздоравливай, нафиг болеть нельзя вообще, особенно в наше время. Так, прохожу нормально все, так, мне за 500, а, короче карту арестовали, ну оплати 500 рублей этим. А, приставам и и все и карту тебя разблокируют или нахер выкинь эту карту и новую выпусти ну сразу надо просто было платить если просто сразу не платишь то конечно тебя блокируют карту пацаны про лайк не забывайте от души вован да парни про лайк не забывайте ставить поддержите поддержите чем вы поддержите быстрее, тем мы быстрее выйдем на мировой уровень, как было сказано в начале стрима. Так, сейчас мы будем грузиться. Паркуемся, паркуемся. Чуть не, не в ту степь давайте заново, чуть-чуть человек очевидность заблокировали мне в году наверное шестнадцатом последний раз после этого я сказал что я буду платить исправно штрафы и все Сейчас тоже еще тут трешечка на штрафах лежит. Надо будет оплатить. Да блин, я ровно остановлюсь. Не надо ровно встать. Не, не умею я еще задним ходом так ехать. И в ту сторону? Туту стороны. Туту стороны. Так, я долго буду биться, но я добьюсь этой херни. Опа. Всё. Ай, Ой, радио не надо мне радио. Всё, грузимся. Спасибо, три лайка огромное спасибо. Просто у меня это первый раз хотел спросить, что делать, если у тебя была такая фигня. Что я делал? Я делал позвонил а, у тебя где штраф а, зайди ну вот штрафы у тебя если есть программа то зайди в штрафы а, или знаешь что или на госуслугах тебе должна прийти такая фигня то что а, этот а, у тебя а, нужно оплатить типа того там в двойном размере и все остальное потому что у тебя и машина в арест уйдет типа того ты не сможешь машину в арест поставить там очень много всякого, ну, всяких приколов таких а, уйдет машина в арест и этим кто наложил на тебя штраф а, судебным приставом и просто отправить им по электронной почте что ты уже все полностью оплатил и договориться с ним Когда они тебя разблокируют карту И соответственно они тебя разблокируют карту Ну там в ближайшие наверное две недели Я так думаю Потому что не раньше Пока до них дойдет То что ты Все там полностью а, Как оплатил и все остальное То тогда придет тебе Короче Короче Нужно через госуслуги зайти, там по-любому есть номер телефона э, и фамилия того человека кто на тебя наложил штраф у тебя значит этот штраф очень давно уже а если этот штраф очень давно соответственно э, ну как ты его давно не оплачивал он уже там э, просрочился конкретно А чтобы его возоб... ну, не возобновить, а... А, ост... а запутался Ну вот, все на госуслугах Соответственно, ты на госуслугах делаешь а, все полностью И можешь отправить через госуслуги У меня вот недавно все нормально у меня было Так что, сильно, особо сильно не переживай. Ой-ой-ой. Так, мне надо в чуть-чуть подправить меня, наверное, вниз опустить. Что-то я сильно высоко сижу. Сейчас мы остановимся. Вот здесь мы сейчас остановимся. А э, что толку заехать к ним? Ты с ними, к ним не сможешь даже заехать, они тебя особо сильно не примут. И за, э, ты за 500 рублей, как бы... Тебя не будут там прям ожидать, с тебя объятиями. Если, если что, не дозваниваюсь. Ну, ты можешь даже и, и особо сильно не дозваниваться до них. Просто, если ты позвонишь им, то, соответственно, ты просто для себя проверишь. Э, ну, убедись для себя, что они получат твое письмо и все остальное по поводу штрафа. И все. А так, э, если они не получат письмо то через месяц они получат его ну то что ты оплатил там штраф и все остальное там это в принципе все легко делается просто а, время нужно и все а у тебя зарплатная карту зарплатную заблокировали то это жестко ты если у тебя карту заблокировали ты в принципе можешь прийти в любое отделение там если ну, сбербанк у тебя например или какая у тебя там, зарплатная карта прийти и с номера счета снять просто и все Держи, если с... тебе там пришла Держи, зарплата я, а, я, и карта будет заблокирована то ты можешь снять с номера счета это по-любому Там особо сильно не будет никаких трудностей. Пришел в Сбербанк сказал, я хочу снять со счета. И все, и снимаешь со счета смело. трудности там не будет вообще такое в германии они придумали конечно а что они придумали в германии а такое в Германии придумали? То, что они блокируют карты? Да ладно, что за геми? там ничего геморного вообще нет. Там все легко. Ты можешь все через госуслуги отправить, оплатить и все сделать. Так что там ничего сложного вообще не будет. Просто тебе нужно посидеть, внимательно почитать. И они тебе все там сделают. Ничего сложного там вообще нет Так, сколько нам осталось ехать-то? 723 километра Приносит заказик Так, нам осталось 24 часа. Женева, Женева, пункт назначения, 9 тонн, везем. Ну ладно. Ну ладно, ничего страшного. Левей, да, она сказала, левей держать. Это я это, уже подзапутался. Красивый Какой красивый же этот Розовик был поедем на груз контроля пока поставил Не нужно сейчас тут быстренько редактировать кое-что ой, -ой, ой чуть не врезался Все нормально нормально надо короче делать чтобы было понимание как правильно ехать я на круиз-контроле добавляю просто этот а, скорость, и она прям увеличивается прям хайф на так я не пойму почему на мой этот не заходит Артурчик, ты здесь, нет? Тормозит этим двигателем. Какая дорога прекрасная. Так, нам осталось 582 километра. Что бы управлялось сам руль и так отпустил, он едет сам. Было бы тоже, наверное, классно. А, перестроимся сюда. спокойно держим 90 95 можно до суточки до поднять по трассе в принципе да до суточки давайте поднимем пускай соточку держит так и надо посмотреть что у меня с конвоем что-то я не пойму быть что... ой самолет полетел Игой, как классно. Так, мне надо приостановиться где-нибудь. Нужно найти, короче, заправку сейчас И остановиться на ней У нас будет там заправка А, вот, заправка дальше будет, да, отлично И остановимся сейчас сразу на ней У меня пароль не стоит Так случайно На этом я и не ставил его или ставил ты там искать собралась? Поезд нового маршрута. Я никуда от старого-то и не уходил. Да, сюда я не припаркуюсь Надо было объезжать и вот на вот эту стоянку становится как раз для грузовиков она здесь есть. Ну ладно, сейчас мы придумаем что-нибудь. Ч-то я не пойму, куда я начал парковать. А, понятно. Припарковался, называется. Я даже не почувствовал, что. О, этого я обгонял. Не бойся, это не задену. Ладно пока так припаркуемся, я сейчас быстро посмотрю Так у меня А нет подожди Настройки Я нифига не пойму, почему это. Я даже знаю, почему. Название у меня очень дутое. Семьдесят семь центр. А, соответственно, сейчас сложившейся вся ситуация. Без вдохновения. Отлично. Без толкновений. Так. Как тобой? Вот. Ладно, поехали дальше. До суточки надо разогнаться и мило двигаться дальше. 59 километров У меня как будто ничего не убавляется Километра что Пожалуйста нам типа того 22 часа Через 22 часа Мы должны быть на месте Пластиковая тара 9 тонн Ни хреново. Тара пластиковая 9 тонн весит Вообще ни хреново весит. Всем привет, кто зашел. Ой-ой-ой, я за... Профукал момент. Ой, какое солнышко прям. Сияет. Прям сияет солнышко. Барян, а ты, ты здесь барян, нет? Что ты там хотел поговорить по поводу работы, что-то? Кто тебя сработает-то? привет, ты зашел? Темнеет ты сразу это. Прям такой закат, прям хороший. Да сижу, что такое делать. К ну блин, а... там же виноват. Ты, ну ты мудила, там. Как ты поворачиваешь, да? Там же барян виноват. Просто надо было сразу оплатить. Ты можешь подать апелляцию, что это не ты ехал. Ну, навряд ли это чем-то тебе поможет. Тебе поможет только то, если ты возьмешь и оплатишь в двойном размере, по-моему, сейчас. Там 1000 рублей тебе придется платить 500 рублей. Этот штраф, который ты оплати... должен оплатить, и 500 рублей э, еще. Да сработай жопа. Еще не заплатили на вторую половину. И на января. Я говорю потом, что не хочется менять. Ну У нас как-то требовался а, Водитель Ну сейчас ничего не требуется набр Набрали уже давным-давно Весь этот а, его, Экипаж так сказать И в принципе Вообще пока что ничего не требуется Не, что будет требоваться Я тебе скажу, сообщу В принципе Что это, устроиться то и все. про нефть что ли стоит? Просто у нас очень жесткий еще тоже э, отбор, прям очень жесткий. У нас там этот э, скажи. Нужно проходить э, полиграф и все остальное, короче. На полиграфии там вообще ну, такой чувак сидит. Прям это он психолог конкретный. Он прям хорошо Тебе хавает. Да ну не скажи. Шляпа. Это не шляпа. Если ты там что-то неправильно делаешь или что-то неправильно ему отвечаешь, он, он может тебя тупо забраковать и сказать: "Не, брат, ты э, никуда нафиг не пойдешь". Даже э, он спрашивал меня: "Вы брали что-нибудь э, от э, семьи?" В качестве своего использования и все остальное Даже ну, такие вопросы прям Которые там украли вы деньги И все остальное Потому что где я работаю, семья-то не бедная Я там за собой такую очередь создал. Кто отвечал? Как есть отвечал? Брал в качестве выживания, потому что было не оплата денег Все остальное. Приготовьтесь к повороту налево. Ему главное честно отвечать. Ну, на полиграфе, я уже сколько проходил полиграфов, и я прошел, потому что я отвечал всегда честно. Смысла нет врать, потом это все равно все узнается. Так мы подъезжаем к Страсбургу, ну, типа, это воровал ты не воровал, но я выводил его вопрос так, что как будто я не воровал, а и не взаимствовал, а для своей выгоды это делал. Ну, не то, что для своей выгоды. Короче, крутил Юлил, но отвечал все честно. В наше время нет безгрешных людей ну типа того у соседа натуре яблоки воровал зачем воровать у соседа яблоки они у меня растут то же самое на даче Да и так держусь, что ты мне там говоришь. 343 километра еще осталось. О, еще или вина держаться. Можно, наверное, подразогнаться. Медленно, что-то мы уже едем. Тринадцать дойдем да, Ночное время так лучше не газовать а то ну его нафиг ну звук у машины прям лютый такая турбина прям свистит прям четко сейчас борь сообщение заблокировалось Не то, что дурака включаешь. Ну, короче. Наебать этот полиграф. Как три пальца. Да не то, что наебать полиграф. Главное наебать чуваках, кто а, проводит полиграф. Не то, что не по твоей вине это было. Дело было а, а, так, что в данной ситуации а, я себе зарабатывал на жизнь и все. Из-за этого мне пришлось так делать, потому что а, а, не платили денег и все остальное. И это приводит к тому, что я ушел с этой работы и иду сюда. А если мне хорошо платят, то зачем мне воровать? Вот и все. Ты мудила, блядь. Просто мудила, чувак. Да, понятное дело, что ты, вообще общем, говоришь. Так, мы привезем груз, наверное, ночью. 250 километров осталось вообще фигня. Наверное, ночью, да, привезем этот груз. Проходил, да? Тоже такие же каверзные вопросы были. заправку они все выезжают, блять, резко тормозят. Подрезал чувака там, ну ничего страшного, подрезал, ладно. Не так он мне и нужен был этот чувак. Так, надо сейчас другой там создать сервер, или кому-нибудь на сервер прийти. Про наркотики спрашивал? Конечно спрашивал. Ешь, я, их не употребляю вообще, наркотики. Затем Если бы я употреблял бы наркотики, я бы, ну как бы очковал бы, наверное. Так как я не употребляю, это вообще Мне насрать Ну, смотря кому попадешь Не везде стандартно Не, в действии пробовал, конечно Все пробовали Когда это было, когда я пробовал, 15-16 лет, когда был маленьким дебилом, глупым, с вроде более или менее я нормально Тебя ощущаю. Задает напрямую, пробовал или нет. Ну, напрямую задает, пробовал. Все. Ответ прямой. Больше никакого ответа. Ошибка видеокодека. за фигня? Ответ простой, пробовал и все. Не, ну он-то дает чтобы он же дает не он просит чтобы я объяснил когда я пробовал зачем я пробовал как мне это понравилось или нет и остальное у тебя есть в принципе слово то что это ты можешь спокойно все высказаться спокойно высказать свое мнение свою точку зрения он с этого делает э, полный анализ тебя и это же психолог обычный делает полный анализ и э, говорит что и как надо рассказывает про семью то же самое вот как они любят и все остальное он же непосредственный а, первый человек, с кем ты серьезно общаешься на серьезные темы. Ай, блядь. 24 километра осталось нормально осталось немножко юлить ну да <смех> юлить я имею в виду то что а, когда у тебя есть а, что сказать он внимательно это выслушает. Не то, что ты там юлишь именно. Но в том-то дело, он хочет узнать какой-то. Если ты дебил, нахуй ты нужен в этой семье. Как дебил. В этой семье очень ценится коллектив. Коллектив там очень хороший. Сигнал, это. А вот он. Я думал, где мой сигнал. Сорока вот остановили Утаение? тоже же такой коллектив? но ну. что за утаение? тоже такой коллектив? Но а если ты найдешь это я тебе вот так даже скажу, с каждого. Я так понимаю, что у тебя на работе все хуже и хуже, да? Надоело. Если найти. Ну, я понял, что это 9. Если найти вот э, в каком-то моменте э, брать все позитивное с, с любой ситуации, э, просто э, э, эти, так скажем, если нахер там не платят, тут тебе нужно искать работу. Потому что наладится, это очень э, трудно сказать, что что-то там наладится. Держитесь. Блять, один процент урона, на зашибись. Трудно что-то там наладится потому что сейчас военное время, э, очень много что закрывается и очень много э, сейчас будет нужен ну, недопонимание. Мы сами тоже на работе боимся, что вдруг что там, блять, там, понимаешь? Вдруг у нашего шефа что-то там будет не так И все остальное Хочется конечно Все отлично чтобы было Надеюсь все таки будет Потому что от нашего шефа зависит, Зависим и мы километров осталось доехать 2 часа ночи, ну в принципе нормально 2 часа 14 минут сейчас мы уже скоро приедем я выгружусь будет все отлично а кем ты там работаешь? водителем, да? так, мы приехали в Женеву Держитесь правее, затем поверните направо. Поверните направо. Ну, а что здесь происходит такое? В отделе там работаешь. Держитесь левее, затем поверните налево. Верните на вид. готовьтесь к повороту направо. А, ну желтый моргает. Затупил. Затупил. Что-то у меня подлагивать начинает. Мы прибыли. работы, Спасибо большое. Так, все да? А что я сделал? Надо же разгрузиться, да, наверное. Заглушить на двигатель. Превосходно. нас тысяч, 18 тысяч. Так, надо завершить здесь. Значит, что у нас такое? Погашен, погашен. Все. Тут все погашено, все отлично. Так, конвойчик конвойчик конвоечек. Раз, два, четыре. Семьдесят шесть пинг поменьше. Так, все включено. Вот это отлично. Так, присоединиться к конвою Окей. Всем привет, ребят. Здоров. Заказ еще не брали, ничего, здорово, здорово. Так. Значит, что мне надо сделать? Посмотреть, где они есть. Где они есть То админ, то админ Ваш прицеп не подходит для этого луза. Пойдется заработал. работу. А, нет, стоп. Мне надо доехать до, до места. загрузиться надо поверните налево держитесь мы загрузимся быстро направо. приготовьтесь к повороту направо. спасибо поверните направо, затем поверните налево поверните Приехали, конец пути. Ну давай, цепляйся, блядь. Цепляй. Неправильно встал. так сколько у нас тонн 12 тонн нормально куда нам ехать то в итоге ну, что, там везем, что куда -нибудь? Сейчас еще одного подождем так тонн двенадцать тон пункт назначения лепки какой-то. А, ну недалеко. Кого тут 714 километров? Нормально. так мне на 420 да, хватит километров за бас топлива так что я думаю нормально будет сейчас все довезем все выгрузим все нормально будет у нас Ой, Парни, Ау. Ч заказ за, Что за Еще пока не взял никто. Eu, eu vou focar em um momento Если катаешь, ты сеген директора катаешься, ты должен знать в принципе, что и как. Ну сейчас э, я разберусь тут со своими делами немного и встретимся по-любому. По встретимся по-любому тогда. Ечка, блядь. Ечка, чувак. Держитесь правее, затем поверните направо. Ребята, ограничения по скорости есть? Можно вырубить. Не, ну я оборот за, за то, что ограничение нормально стоит, когда. Я понял. Не, ну мы же едем, правильно? Я не знаю, Барян. Даже как-то не интересовался по поводу этого вопроса. Там, я думаю... СБ там на себе волосы порвет Или туда к нему поедет Мне так почему-то кажется Это прям тут Дорога где мы едем то там хочет работать я работала реально но а, есть плохой жизненный опыт позору нет руководство ну, руководство там было очень хреновое этого это точно ну у них свои мозги есть на плечах у них свои законы у них свои а, предъявы к сотрудникам Мы работали потому что Ой, как его тут подкидывать-то. Мы работали, потому что нужно было денег. И я терпел, работал и терпел тупо и все. Ну базару нет, видишь. Теперь хоть как-то. Сейчас сбор тут одно сообщение какое-то заблокировало. Ты на маты пишешь и она блокирует. Окей. Это жестко. По-моему, кто-то доезжал, да? Так, я не знаю, тут не показало. Прикинь, как она там... Я <свот> Ну да... Надо тоже заправиться заправиться надо а то мне топливо на 300 километров осталось ехать 700 не вариант Просто э, вариант. Это опыт. Опыт всегда приветствуется. А теперь ты знаешь, что если ты пойдешь в какую-то другую компанию и там будет э, такая же хрень, то, то будет жопа. Оно тебе нафиг не надо, правильно же говорю? Поехали. Ехать. Не, ну кто ведущий-то? Гина ну, вот. Эти уборки, кино. Ну, тряпки, средства. Ну это пиздец, конечно, да. Базару нет. Это жестко. Это просто жестко, базару нет. Я помню, там подсчет, подрасчет, там бутылки воды, подсчет, сдавать пустые эти. Это вообще, я помню, это было жестко, базару нет. Я прям охреневал просто. Сам. Ну что поделать, мне нужно было до конца лета доработать. Я когда с коллегами приколаю, О, какого было, я вспоминаю. Ну, это опыт Я еще раз говорю, это опыт И он мне дал Как правильно общаться Как правильно записывать Зато я теперь, если я отчет сдаю там По деньгам, я прям С меня все охреневает, Что я отчет прям Хорошо сдаю Это жестко сейчас было Не, не, нормально Да, да, да Комнату <laughs> убирали Да хух, кто там и убирал эту комнату Это просто так, Вид Вид сделать Это просто вид был Комнату убирать Кружки мыть, это, блядь, это пиздец Не, ну кружки мыть-то понятно Но Капли вытирать из-за того, что Кружки капают, это вот это было жестко Честно Жвачки, ага, <сих> сухо, все равно все жрали эти жвачки, да, им было похуй. Че? Блять, Женя, я с чатом общаюсь, с кем то говорит, разговариваешь, ну ты че? А? Кого? Про СБ мы разговариваем, тут Боря. Прямо. Ковры сюда чистит, когда она выходит. Да, у меня пропало соединение. Не, ну ковры это, это, нормально. это нормально. Это нормальное явление. Тут во многих семьях ковры чистить надо. фоткать чемоданы тоже во многих семьях, чтобы понимание было сколько ты вывез, сколько ты привез это нормальное явление и что я даже за это не парюсь опыт реальный это реально базару нет опыт просто реальный 137 едем, офигеть Стаканчик, впереди стаканчики сто сорок, почти 138 Что ты на красный остановишься. Просты. Почему налево, что а не направо? Еще новый машин. Поролся прям нормально так-то. Пять процентов. Дочка еще этих замухрышка. Ну да, рыжая бестья. Двигайтесь прямо. <laughs> Второй раз, блять. Второй раз я в него упоролся, сука. Он пинганул или ч? Дратуте. Здорово, здорово <смех>, Сука, второй раз Уперся в него Че, как дела? Как стрим прошел? А, у тебя только начался, На ни 5. хрена ты. А ты в чо, вас это будешь, хотеть? А ч так поздно начался-то? только пол двенадцатого. о блять, нахуй ты так останавливаешься, а? Зачем так тормозить без опознавательных знаков? К повороту направо. Нет, завтра нет, я, я что сегодня начал, потому что завтра у меня не вариант, не получится. Работа воскресенья под вопросом воскресенья тоже под вопросом. Я сейчас доеду, может быть, тоже и новый стрим сделаю. Или просто без стрима поеду в осетку тоже прокачусь с тобой. Ебать А ты ч, Не скачал это еще? Я думал ты скачал уже Он тебе сказал Что он скачанный Наведем суету Базару нет Я просто хочу какую нибудь новую тачку Еще замутить Спасибо тебе за лайк что-то у меня вообще это Нифига э, Не идет ну, ну да, А ты прикинь Я сегодня захотел купить этот Америть э, контракт Да не 650 это охренел что ли Я на нем вообще разобьюсь Это Я сегодня хотел скачать да не за что, братан, давай спокойной ночи Качать American симулятор, короче, понял? American Drag Simulator Но у меня не получилось, потому что карта не дала мне карта мне не дала, короче, качать Типа то Visa MasterCard ни хрена не получилось Это вот хреново было Для меня Так, сколько нам ехать? Нам еще 300 километров ехать 360 Не, ну сейчас-то да, пока можно играть Это радует Слушай, что, у меня Вот я сделал себе оптимизацию То же самое, ну нифига у меня что-то не выходит У меня а, Прямо этот Прям 50 из 50 Все как полагается И у меня буст почему-то не особо работает Давай, давай Я скоро зайду не знаю у меня вот э, активность в чате 6 человек э, а этот Блин, у меня 94 и все по полтиннику остальное 36 воспроизведений Я прям не знаю, почему Что-то у меня хрень какая-то Или я не догнал, как это работает сам тогда Или Или что-то не так я делаю Сейчас я заведу, короче, Новый стрим тогда уже это и тоже, наверное, с тобой прокачусь. Пару гоночек, так часов до двух, может быть. Сейчас доеду быстро. Ой, блядь, пошел, Ой, блядь, дождь пошел, а? чем если нам прямо ехать, дебил? Что-то все поехали по разным сторонам. короче я останавливаю здесь туда все я завершаю этот тут вообще какие-то неразговорчивые люди покинуть все сюда так значит доход 33 евро 1000 евро вернее короче ладно ребят спасибо что были со мной спасибо за лайки сейчас я заведу наверное новый стримчик и увидимся с вами на новом стриме в вас в, в Асета Корс так что залетайте туда смотрите как я буду разносить на какой-нибудь новой лютой тачке непонятно какой ну сейчас посмотрим